Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю вкуснейшие шоколадные тыквы. Вам интересно? Оставайтесь со мной! Для приготовления основы мне понадобится бисквит. Уже готовый. Здесь у меня тыквенный бисквит. Я его готовила в одном из предыдущих видео. 450 грамм. То есть смело делите рецепт пополам. И будет такое же количество, как и у меня на выходе. Дальше 30 грамм сливочного масла и сгущенки 40 грамм. Сливочное масло растопила в микроволновке, добавляю сюда сгущенку. И теперь вымешиваем. Если по каким-то причинам масса недостаточно вот такая пластичная, то есть сухая и крошится, просто добавьте еще немного масла со сгущенкой либо другого. Любимого вашего крема. Собираю все в комок. Вот такая должна получиться у вас масса. Взвешиваю. 584 грамма. Массу я разделила на 7 частей равных. Ну, они примерно 85 грамм каждый. Отправляю в холодильник минут на 10. Сейчас мне необходимо приготовить пластичную массу. Пластичный шоколад для формирования будущих пирожен. Я возьму 300 грамм шоколадной глазури. Можно заменить на шоколад смело, тогда будет еще вкуснее. Растапливаю в микроволновке короткими импульсами по 10 секунд. И отвешиваю сюда 90 грамм глюкозы. И начинаю активно перемешивать. Масса не чисто белого цвета, поэтому я отбилю с помощью диоксида титана. Сразу добавлю. И главное, набраться терпения, чтобы всю эту массу сейчас хорошенько вымесить и отжать лишнее какао-масло. Вот такая получается масса. Я отделю небольшой кусочек, отложу в сторону. Остальное подкрашу массу в оранжевый цвет. Я использую водорастворимые красители Top Decor российские. Добавила желтый, оранжевый и капельку красного. Я вытягиваю, складываю пополам и закручиваю немножко. Разделяю на 7 равных частей. Беру мои заготовки. И кусочек пластичной массы можно раскатать, можно аккуратно руками растянуть до нужного размера и заворачиваем. Массу можно немножко подогреть в микроволновке и она тогда очень хорошо ложится. Вот такие получились кругленькие. И теперь необходимо придать форму. Понадобится пищевая пленка и нитки. Отрезаю небольшой квадрат и хорошо натягиваю, завязываю ниточкой и ниткой перевязываю в трех направлениях. Немножко стягиваю, но не сильно. Поправляю. И в серединке делаю небольшое углубление. Нажимаю пальчиком. То же самое делаю с остальными. Убираю минут на 10-15 в холодильник. Они застыли и убираю нитки с пищевой пленкой. Маленький кусочек, который я откладывала, подкрасила в такой зеленый, также делю на 7 частей и буду формировать плодоножку. Передаю небольшой рисунок с помощью зубочистки. Вот такие классные получились тыквы. Они маленькие. И очень оригинально смотрятся. Главное вкусно. И довольно просто готовится. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. и Всем пока-пока!